Практика солнечного круга. Когда вы делаете это упражнение, и вы как бы не привыкли к правильной осанке, вы как вкопанной стоим, и нас нельзя никак сбить. Там человек придет с топором, я не знаю, с дубиной, и никак не сможет нас отодвинуть в сторону. Эти последовательности, если у вас еще есть какие-то вопросы, перекрутите назад, посмотрите еще раз. Добрый день, друзья! Рад приветствовать вас на канале Йога Чести. Меня зовут Владимир Присяжнюк. И сегодня у нас с вами будет практика, практика солнечного круга. Я подробно вам расскажу, как нужно делать этот комплекс, я вам расскажу, что нужно делать, если у вас не получаются какие-то элементы, и вообще, в принципе, расскажу, зачем она нужна, это такая хитрая практика. Мы с вами рассмотрим солнечный круг, один из вариантов солнечного круга, который как бы я учил в своем обучении и сам практикую дома, в своей домашней практике. Сколько школ, столько бывает солнечных кругов. Я вам покажу один из вариантов, который мне лично очень нравится и на котором я обычно всегда практикую. Друзья, еще раз повторюсь, что практика солнечного круга не обязательно делать после разминки. Если вы хотите делать дальнейшую практику йоги, то, конечно, вам нужно делать разминку, которую мы всегда по средам я даю разминку, да, по средам вы можете присоединиться к нашим онлайн-трансляциям и увидеть, как это все протекает вживую, в лайф, скажем так. Практику солнечного круга, если у вас есть сколько-то минут, например, 10 минут или 15 минут, и вы думаете, покручу-ка я парочку кругов, то тогда разминка не обязательна. Итак, друзья, начнем с самого начала, а именно с осанки. Нас всех с детства пугали хорошая осанка, и что если мы будем сидеть так, как мы все с вами сидели, то у нас обязательно когда-нибудь вырастет горб или еще чего-нибудь там где-нибудь на спине у нас что-то там вырастет. Друзья, поэтому, что такое правильная осанка? Правильная осанка – это положение нижней части спины и верхней части спины. В серединке вы можете так сидеть, или так сидеть, или так, как вам больше нравится, или какие вы задачи в данный момент хотите выполнить. Что важно понять? Снизу таз должен быть прокручен вперед. Да? То есть вот я прокручиваю вперед. Если вы подойдете к стене, Встанете ровно и просунете руку там, где у вас поясница, то, конечно, у вас там будет какой-то зазор достаточно много сантиметров, там 10, не знаю, 15. Если же вы таз опустите немножечко вниз, подогнете коленки, повернете таз вперед, то вы чувствуете, что у вас этого зазора нет, да, спина, поясница плотно прилегает к стене. Примерно вот эти вот ощущения потренируйте к себе и примерно такие же ощущения должны быть, когда вы практикуете Круг. А именно, никаких лордозов, как раньше у дам 19 века, не должно у вас быть. Поэтому таз прокручиваем мы вперед. Если ваши мышцы здесь в спине уже настолько укорочены, что вам в принципе тяжело так стоять, то подогните немножечко коленки. Вы подгинаете коленки, таз у вас опускается вниз, или, как я это называю, копчик тянется вниз. Вот у нас здесь копчик, он тянется у нас вниз. Да, сверху мы макушку тянем наверх. То есть, в принципе, если вы вот так как-то стоите, и у вас голова внизу, это как бы не есть правильно. Да? Таз вперед, макушку наверх, спина автоматически у вас правильно. Когда вы делаете это упражнение... И вы как бы не привыкли к правильной осанке. Вы, например, программист, сидите постоянно, там что-то программируете. Или еще какая-то у вас сидячая там работа. Или наоборот, стоячая работа, вы там разделываете мясо, и поэтому вам как-то так хочется стоять. У вас, конечно же, все мышцы, все тело как-то переклинило, да? Мышцы нашли какое-то определенное для себя, себя какое-то определенное состояние. Как правильно? Подгинаем коленки, таз вперед, макушку наверх, плечи вниз. При этом вы чувствуете какое-то напряжение. Чтобы напряжение снять, провертели плечами, провертели туда-сюда и попрыгали немножечко на коленках. Да, как-то так. И тогда у вас спина будет абсолютно прямая и при этом абсолютно расслабленная. Есть такой замечательный советский мультик про Чепалина, 50 какого-то там года, 56, -го, по-моему. И там постоянно каждый персонаж вот так вот немножко прыгал. Вот именно так пересмотрите, друзья, этот мультик. Именно так вы должны себя вести. И именно это и есть синоним легкости. Что вы стоите, спина прямая, полностью расслаблена, и у вас идеально работают коленные и тазобедренные суставы и вы спокойно ходите, у вас хорошее настроение, вы радуетесь и полны жизненной энергией. Поэтому, друзья, мы с вами стали, спина у нас полностью прямая и расслабленная. Теперь мы будем делать наклон вперед, но если вы чувствуете, что когда вы делаете наклон вперед, у вас там все очень сильно болит и пережимает, я вам советую ноги ставить на ширине плеч. Если вы ноги ставите вместе, идет нагрузка на спину. Если вы наклоняетесь вперед, вы ощущаете, как у вас спина здесь напрягается, как мышцы, которые вы никогда не тянули, вдруг начинают тянуться. Поэтому, друзья, я вам советую для начала поставить ноги на ширине плеч. Я сейчас в этом ролике вставить ноги на ширине плеч не буду, потому что я как бы уже привык делать солнечный круг, но вам для первого раза очень это советую. Итак, друзья, ноги у нас вместе или на ширине плеч, в зависимости от вашей спины ощущения. Макушечку мы тянем наверх, таз мы подтягиваем вперед и у нас получается копчик вниз. И, в принципе, это для, достаточно для нормальной стойки. То есть эта стойка, в которой я стою, называется тадасана. Или она еще называется поза горы. Почему она называется позагора? Не потому, что мы как вкопанной стоим, и нас нельзя никак сбить. Там человек придет с топором, или не знаю, с дубиной, и никак не сможет нас отодвинуть в сторону. Тадасана – это в первую очередь наше психоэмоциональное состояние. То есть, когда вы стоите в тадасане, вы ощущаете свой центральный поток или, скажем так, хатха поток. И когда идут эмоциональные всплески снаружи или изнутри, вы что-то нервничаете или какая-то эмоция подступает, то ваша тадасана сохранит ваше устойчивое равновесие, сохранит ваше жизнелюбие и умиротворенное состояние. Когда идет какой-то негатив со стороны, не знаю, начальника или в семье или еще какие-то проблемы, вы стоите в тадасане и уже одно отстойка. Просто когда вы стоите, как солдаты стоят, да, то они, конечно же, полностью эмоционально устойчивы. И поэтому, друзья, эта поза и названа поза горы или тадасана. Итак, мы начинаем ну, солнечный круг с тадасаны. Что мы делаем затем? Мы поднимаем наши руки и отклоняемся чуть-чуть назад, вот совсем чуть-чуть назад. Зачем мы отклоняемся назад? Что так нельзя наклониться вперед? Можно, но когда мы отклоняемся назад, у нас таз подан максимально вперед, немножко согнуты коленки, и когда мы отклоняемся назад, мы сделаем вот здесь, вот чуть выше поясницы, такой легкий прогиб у нас получается. И когда мы делаем этот прогиб и наклоняемся вперед, мы как бы держим свою спину в идеально прямом состоянии. То есть, например, если мы вперед наклоняемся, и мы чувствуем, как у нас округляется наша спина, Округляется спина, это неправильно. Если мы хотим делать с прямой спиной, у нас автоматически появляется здесь лордоз и у нас как бы таз оттопыривает вперед. И это тоже неправильно. Что же нужно делать? Поднимаем руки наверх, немножко прогибаемся назад и ощущая вот этот вот угол вот здесь, вот, мы не меняем вот здесь, мы только из наших тазобедренных суставов. Да, представьте, что у вас одна доска вот где-то до таза, до тазобедренного сустава, а другая доска вот по телу идет и вы складываете просто обе эти доски. Вы же не ломаете где-то в серединке эти доски. Вот одна доска прямо стоит, другая доска Просто наклоняется вперед. Итак, друзья, руки вверх, немножечко вот тут вот в пояснице как бы лопатки вместе соединили, и только из тазобедренных суставов мы поднимаемся вниз. Поднимаемся вниз, опускаемся вниз. Конечно же, здесь маленький секретик, чтобы делать этот наклон идеально, нужно, конечно же, таз немножечко отодвинуть назад, именно не в лордозе его отодвинуть назад, а прям в вес тела полностью отодвинуть назад. На протяжении всей асаны мы сохраняем положение копчика, направленное вниз, то есть нету такого, что где-то в середине асаны мы резко вытягиваем наш таз назад, он постоянно направлен у нас вперед. Итак, друзья, немножко отклоняемся. Наклаемся назад, сохраняем угол в пояснице, отодвигаем таз назад и с прямой спиной аккуратненько наклоняемся вниз. Наклоняемся вниз, насколько получается. Затем опускаем руки. И если мы вдруг чувствуем, что у нас не получается с вами достать ладошками до земли или до мата мы сгибаем немножечко коленки и достаем до мата. В идеале, конечно, у нас ноги прямые и спина у нас прямая. Это так называемая падахастасана или если у нас руки стоят немножечко дальше, это будет у нас утка насана. Желательно делать это упражнение, когда у нас спина с вами прямая, но и когда вы делаете солнечный круг долго и часто, и быстро, то тогда, конечно же, у вас может округлиться спина. В этом, в принципе, ничего зазорного нету. Следующее наше упражнение – это широкий шаг нашей правой ногой. Мы берем правую ногу и широко шагаем. Здесь очень важно, чтобы между бедром и голенью было 90 градусов. То есть не нужно стоять вот так, как это делают легкоатлеты. Это неправильно. Я ни в коем случае не хочу сказать, что это плохо. Это хорошо, это отличная стойка, но она не подходит для солнечного круга. Это уже какая-то другая асана. В солнечном круге надо, чтобы у вас между бедром и голенью было 90 градусов. Следующая распространенная ошибка, друзья, это когда мы сделали 90 градусов, а стоим как-то вот так вот. На расслабонии. Это тоже неправильно. Максимально отводим заднюю или переднюю ногу назад, чтобы мы растянули внутреннюю поверхность бедра, чтобы у нас таз максимально уходил вниз. Да? Чтобы мы хорошенечко чувствовали растяжение этих мышц. Если вам тяжело делать так, чтобы у вас задняя нога была полностью выпрямлена, можете ее согнуть и поставить на колено. Но это тоже подразумевает, что вы растягиваете внутреннюю поверхность вашего бедра. То есть если у вас колено внизу, это не значит, что нужно как-то так стоять, и у вас ничего тогда не работает. Тоже отлично растягиваем наши мышцы. Итак, друзья, мы перешли с вами в так называемую позу спринтера. Здесь по идее, у вас должна быть спина прямая, но у некоторых людей, как и у меня, коротенькие ручки, видите, у меня не дотягивается. Если я сделаю спину прямо, у меня как-то на ладошке они не ставятся, можно, в принципе, на пальчики стать. Главное, чтобы спина была прямая. И желательно, когда вы делаете эту асану, чтобы у вас голова была немножко наклонена, чтобы макушка была как продолжение позвоночника. Мы очень сильно с вами... Вдыхаем, задерживаем дыхание и отправляем нашу ногу назад в упор лежа. В упоре лежа можно немножечко таз отвести вниз, можно немножечко его отвести вверх, если вам тяжело стоять. Но, пожалуйста, не делайте вот так. Я понимаю, что рукам тяжело, и вы поднимаете таз очень высоко. Это неправильно. То же самое неправильно коленки и таз просто как-то там спокойненько сесть. И сидеть и ждать, пока следующее упражнение начнется. Это тоже неправильно. Более-менее упор лежа должен быть. Когда вы делаете упор лежа, не забываем, друзья, о том, что наши пяточки тянутся максимально назад. Да? То есть мы полностью сильно пяточки тянем назад, и у нас икры при этом растягиваются. Некоторые любят, когда ноги у нас вместе, некоторые любят, когда они у нас на ширине Таза Мне больше нравится, когда они на ширине таза. Следующее упражнение – это коленки, грудная клетка и лоб касается пола. Здесь, друзья, важно понять, что для того, чтобы у нас и грудная клетка, и лоб коснулся пола, нам нужно таз поднять немножечко повыше. Локти при этом максимально прижаты к телу. Некоторые думают, что можно заменить эту асану, например, на Касание нашим подбородком. Это неправильно, друзья. Касание подбородка можно просто лечь. Здесь важно, чтобы мы не просто легли, чтобы мы максимально подняли наверх таз, чтобы мы лопатки свели вместе, чтобы мы локти наши прижали к телу и прижали грудную клетку и лоб к полу. Затем со вдохом обычно мы кладем таз вниз подтягиваем тело максимально вперед, укладываем наши ноги на подъемы и вытягиваемся полностью вперед макушкой, максимально вытягиваемся макушкой. Затем мы вдавливаем наш таз или лобковую кость, вдавливаем очень сильно в мат, напрягаем мышцы ягодиц, напрягаем мышцы нижней части спины, вот здесь вот мы все хорошенечко напрягаем, и только затем поднимаемся наверх. И не просто поднимаемся наверх, а пытаемся постоянно вытягиваться вперед. Как будто у нас на спине лежит с вами бочка, и мы эту бочку с вами обводим. Вот таким образом максимально прижаты наши локти к телу. Некоторые делают маленькую такую ошибочку. Они поднимаются наверх таким образом, чтобы у них вот эти кости тазобедренные были в воздухе это неправильно лучше не полностью выпрямлять руки но при этом чтобы у вас основание таза лежало на земле отлично когда мы сделали эту асану с выдохом мы ставим ноги на подъем и переходим с вами в собаку морда вниз некоторые переходят сразу поднимают таз некоторые с четвереньки то есть сначала ставят на коленки затем поднимают таз в этом упражнении не зазорно, если вы поставите руки немножечко впереди. Укладывайте свои ноги таким образом, чтобы они у вас примерно, пятки касались мата, да, что у нас максимальная плотность прилегания ступни к мату. И пытаемся также потом голову придвинуть к мату. Конечно, не получится это сразу, и для этого есть замечательное упражнение, когда вы сгибаете одну ногу, подтягиваете, и сгибаете другую ногу, подтягиваете другую пятку. То есть, таким образом мы как бы растягиваем икры. Да? Собака мордой вниз. Затем мы нашу правую ногу выносим вперед. И делаем тот же самый спринтер, который мы с вами только что делали. Да? То есть, между голенью и бедром 90 градусов, таз максимально опущен вниз, ноги полностью расслаблены, то есть ничего не должно быть сжато, все должно быть полностью расслаблено. Мы не упадем, друзья, ничего не случится. Здесь подпрыгиваем немножко вперед, ставим ногу рядом с другой ногой, если получается выпрямляем с вами ноги. Если не получается, оставляем ноги согнутые, но полностью выпрямляем спину. То есть, если вы можете выпрямить спину с выпрямленными ногами, делайте это. Если вы не можете выпрямить спину с прямыми ногами, то тогда сгибайте ноги в коленках. И затем с прямой спиной поднимаем руки наверх, тянемся, тянемся, тянемся к солнышку, и делаем выдох. Это, друзья, был солнечный круг. Точнее, полкруга для правой стороны. И такой же полукруг делается для левой стороны. Сейчас, друзья, мы с вами сделаем то же самое. Но если вы еще не выучили эти последовательности, если у вас еще есть какие-то вопросы, перекрутите назад, посмотрите еще раз. А сейчас мы с вами сделаем эти упражнения, но уже с дыханием. Я добавляю тут немножечко дыхания. Так, друзья, снова становимся. Ноги у нас либо вместе, либо на ширине таза. Макушечку тянем наверх. Со вдохом поднимаем руки наверх. Вдох, сильный глубокий вдох, немножечко назад. И с выдохом оттягиваем таз назад. Полностью наклоняемся вниз. Выдох полностью. Со вдохом левая нога у нас уходит назад, задержка дыхания на вдохе затем у нас следует, мы делаем упор лежа, с выдохом колени, грудная клетка и лоб касаются пола, со вдохом мы делаем кобру, то есть втягиваем таз вниз и плечами обнимаем эту воображаемую бочку Выдох, ставим ноги на подъемы и делаем собаку мордой вниз. Со вдохом левая нога у нас идет вперед. Снова 90 градусов, снова провисает и расслабляется таз. Выдох, мы с вами ногу подтягиваем вперед, выпрямляем спину. Со вдохом с прямой спиной поднимаемся наверх, опускаем руку. А это полный солнечный круг. И теперь, друзья, для того, чтобы мы с вами закрепили то, что мы сейчас выучили, давайте сделаем еще один солнечный круг. Один раз мы это сделаем с объяснениями. Я сделаю это еще раз объяснение, но и с дыханием. И следующая сторона, то есть левая сторона, я буду только говорить дыхание. А тело будет делать то, что должно делать. Итак, друзья, сначала на правую сторону. Со вдохом подтягиваем руки наверх и выдох опускаем руки перед грудью, приветствуем в намасте, приветствуем всех живущих на земле и не только. Со вдохом поднимаем руки наверх, немножечко назад с прямой спиной, выдох опускаемся полностью вниз. Со вдохом правая нога устремляется назад, это спринтер, задержка дыхания это у нас упор лежа. С выдохом колени. Грудная клетка и лоб касаются мата. Со вдохом мы делаем кобру. Локти максимально прижаты к телу. Выдох, собака, мордой вниз. Пяточки тянутся к полу. Со вдохом правая нога устремляется вперед. Выдох, левая нога. И со вдохом поднимаем руки наверх. Выдох, Опускаем руки. И сейчас, друзья, только дыхание. Вдох, выдох, руки перед собой. Вдох, выдох, вдох, левая нога, задержка дыхания, выдох, вдох, выдох. Вдох, левая нога, выдох, вдох и выдох. Отлично, друзья. Я рад, что у вас получилось. Я надеюсь, что у вас получилось. Друзья, кроме этих телесных упражнений, есть также на нашем канале ролики, когда мы рассматриваем с вами не только телесную практику, но также поднятие эфирной энергии, астральной энергии и даже ментальной энергии. Когда-нибудь я запишу ролики подробные, как это все происходит, но, в принципе, как это все работает, вы можете посмотреть в ролике «Йога чести. Практика». Там очень хорошо со спецэффектами, видео спецэффектами показано как энергия проходит по нашему телу, астральная энергия, то есть как по чакрам проходят наши эмоции, как ментально мы можем один образ в другой образ вводить. И в принципе на солнечном круге можно показать очень интересные практики и достичь очень много хороших результатов. Друзья, практикуйте, пожалуйста, Йогу чести, практикуйте, пожалуйста, йогу в принципе, живите честью, поступайте по совести и вы почувствуете, как ваша жизнь изменится к лучшему. Вы почувствуете, что такое духовный рост и начнете наконец-то наслаждаться этой жизнью, а не существовать или выживать, как сейчас говорится. Друзья, будьте счастливы и до встречи в следующих роликах.